Всем привет! С вами снова я Никита Карамов, а это значит, что вы смотрите «Едем нах!» Deutschland! Вы не поверите, но мне осталось всего лишь три выпуска этого шоу И нет, я не буду их растягивать на два года на самом деле я покажу им вам за три недели, и прямо сейчас вы смотрите седьмой выпуск, восьмой выпуск выйдет в следующий понедельник, а девятый в следующий-следующий понедельник. В общем, вы сами разберетесь, давайте уже наконец-таки начнем. 26 сентября была пятница, но это не значило, что мы должны были развлекаться. Напротив, мы поехали в концентрационный лагерь времен Второй мировой войны Берген-Бельзен. Он расположен между городом Берген и деревней Бельзен, где-то в полутора часах езды от Брауншвейга. Возможно, этот лагерь не так известен, как Асвенцем или Бухенвальд, но он стал причиной смерти 70 тысяч человек, среди которых была известнейшая Анна Франк, ее сестра Марго, а также чешский писатель Йозеф Чапик. Но о них мы поговорим немножечко позже. Лагерь расположился в небольшом лесочке, и во время его функционирования лагерь делился на 8 подлагерей. Самым первым был лагерь для заключенных, туда завозили самых первых пленных. Был специальный лагерь, он был построен для польских евреев, которые там жили и не работали. Венгерские, нейтральные и звездные лагеря были предназначены для иностранцев, которые содержались там в более-менее хороших условиях. Транзитный лагерь был палаточным лагерем, именно в нем, скорее всего, и содержались сестры Франк. Помимо этих лагерей был еще большой и малый женский лагеря и армейский тренировочный лагерь. Расскажу кратко историю лагеря. Он был создан в 1940 году как шталаг 311 для военнопленных из Франции и Бельгии. Первоначально там было около 600 заключенных. В 1943 году он переквалифицировался в концентрационный лагерь и получил соответствующий статус 2 декабря 1944 года. В лагере не было газовых камер, однако за три года, с 1943 по 1945, в нем умерло более 50 тысяч человек. В основном от ТИФа, эпидемия которого вспыхнула в 1945 году. 1 марта 1945 года комендант лагеря Йозеф Крамер послал группенфюреру СС Рихарду Глюксу просьбу в по о помощи в решении продовольственных и иных проблем. Но помощи они это и так и не дождались. В итоге 15 апреля 1945 года лагерь был добровольно сдан британским военным. Киоми был освобожден. В течение двух недель после освобождения умерло 9 тысяч человек, а к концу мая еще 4 тысячи. В настоящее время бараков и зданий не осталось, осталось только одно единственное каменное здание, где сейчас располагается музей. В музее сейчас хранятся множество артефактов того времени. Это записи из архивных книг, фото пленных, форма немецких солдат. Была и специальная черная комната, завешенная черными простынями, где можно было посмотреть ужасающие видеокадры того времени. Даже сейчас в музее стоит напряженная остановка, а в воздухе чувствуется смерть. Помимо музея на территории лагеря есть еще и кладбище, где похоронено огромное количество военнопленных. В основном это братские могилы, и лишь некоторым повезло быть похороненными отдельно от других. На кладбище нет цветов, на могильных плитах лежат камни. По еврейской традиции, ведь камни не сгниют, их не унесет ветер и не смоет дождь. И возможно никто не обратил на это внимание, но было больно смотреть на то, как на некоторых могильных плитах лежало несколько десятков камней, а некоторые плиты пустовали. По мне, это и есть одиночество. Жуткое ощущение. На кладбище также есть могила Анны Франк. Если вы еще не знаете, Анна Франк – это известная девочка, которая погибла в Берген-Бельзине. Она написала дневник Анны Франк, который разошелся многомиллионным тиражом после ее смерти. В этом дневнике она рассказывала про все ужасы, которые происходили в этом лагере. Еще дальше в лес стоит памятная стена. На ней на разных языках мира, включая русский, писались чувства о лагере. Цитаты его бывших пленников или тех, кому довелось увидеть это собственными глазами. На полу лежат три плиты с одинаковой надписью на трех разных языках, где написано, что происходило на этом месте в те жуткие годы Второй мировой войны. Также на этом месте стоит стелла или обелис, которая была на реконструкции и мы не могли посмотреть, что там написано или что там изображено. Возможно, кому-то покажется посещение бывшего концлагеря так себе времяпрепровождением, но я был рад такой возможности, потому что это история, которую нельзя забывать. Но у многих на душе было легче, потому что это была последняя серьезная экскурсия нашей поездки. А если быть еще точнее, последняя экскурсия нашей поездки. Впереди оставалось всего два выходных, суббота и воскресенье, дни, которые мы могли провести с семьей. И что ж... Я получил огромную тонну эмоций, но об этом я расскажу вам в следующие два понедельника. Ну а пока подписывайтесь на Никитиви здесь, на Ютубе, а также ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось, дизлайки, если оно вам не понравилось. Напишите в комментариях, как сделать мои видео лучше. Ну и, конечно же, спасибо за просмотр. С вами был я, Никита Карамов. Увидимся через неделю.